Привет, друзья! Этот короткий урок поможет вам разобраться, как сделать обычную стежковую заливку, шаговое заполнение, более разнообразной. Применяется этот эффект очень часто при имитации шерсти животных, волос, травы, листвы, лепестков и так далее. Эффект «Волна» доступен для объектов, созданных с помощью инструмента «Закрытый объект», прямоугольник и эллипс с отдельными стежковыми заливками из группы заполнения. Применяется он легко и просто. Достаточно создать объект и, не снимая выделения с него, кликнуть левой клавишей мыши по иконке «Эффект волна». Если эффект к объекту уже применен, то при выделении объекта иконка будет подсвечиваться желтым цветом. Чтобы узнать с какими заливками работает эффект волна, создайте объект. Кликните по иконке Эффект волна правой клавишей мыши и, не снимая выделения с объекта, кликайте под доступным заполнением. Эффект будет активен только с теми заполнениями, которым он применим. Настройка эффекта волна доступна в режиме редактирования объекта. Выделите объект. И зайдите в режим «Изменить форму», а горячая клавиша «H» на клавиатуре. Обратите внимание, линия, отвечающая за наклон стежковой заливки, теперь изогнута. Добавляя на нее дополнительные узлы с помощью правой клавиши мыши и меняя их положение, вы можете изменить этот изгиб. Стежковая заливка будет всегда ложиться плавно вдоль указанной кривой. А вот нажатие левой клавиши мыши формирует точки, соединенные прямыми сегментами. И кривая становится ломаной, что позволяет преломить стежковую заливку. Если вы создадите недопустимый с точки зрения программы изгиб, то она отменит внесенные изменения. Если говорить об имитации ручного стежка при формировании заливки у листвы, лепестков, шерсти животных, то эффект волна лучше всего заметен на неплотной заливке шаговое заполнение с шаблонами 16, 17, 18 и 19. Именно эти шаблоны используются при имитации указанных выше элементов. А в этом случае очень часто отключают нижний слой. Следует учитывать, что при большой плотности и примененном эффекте волна он не только не будет виден, но также вышивку может сильно стянуть. Ну, вот, пожалуй, и все, что необходимо знать о применении эффекта волна. Все остальное постигается методом проб и ошибок. Эффект волна очень любят начинающие. Любят настолько, что применяют его практически везде. Даже там, где не стоит. Помните, друзья, много эффектов, это не всегда красиво. Посему постарайтесь не переборщить при создании файлов вышивки. Хорошего дня!